Ну все, погнали, мужик. Разу, Салют! Ну что ж, давненько не видели, давненько не было Ивана. Хотя, скорее всего, будет подряд все выходить, там сколько здесь не было. Дамы и господа, давайте-ка вместе, без всякого наложения звука... та да та да та да та та та та да та та да Знаки. внимание знаки Number one! водка граф лидов лимон Number two! граф лидов не лимон не лимон классика водка граф лидов ароматом крюквы водка граф лидов Ой, морозил морозил черная смородина! А? давай давай давай что? Дай, давай давай давай давай давай давай ну, ну так ничего, приемлемо. Покуснее водочки да, все равно. Ингредиенты во всех э, составах всех продуктов идут от большего к меньшему, которого по количеству. И Вот ребина то стоит раньше, чем э, клюква. Ну, значит, дешевле рябина, чем клюква. Что-то таро клюкву буду собирать, да? когда рябину можно дернуть, <связано> она... она сама из пти птицы носит. Да. Так что, в принципе, для этого неплохо. Вам да? <клых> в конце все подытожим.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 Напишите в комментариях, кстати, в каком именно ролике или я сказал фразу, для меня вся водка одинаковая. Собственно, мы продолжаем всю водку делать не Доказывайте ли, что вся водка не одинаковая? Или я пришел не с пустыми руками, или я покажу, что ты принес нам. Дядя Ваня. И именно специально для Ивана. Да, а вот, да, а вот, да, как да, да, самый Диревоним по счастья. <смех> а О, так что теперь, когда уже банда более менее по максимальному сбору, давайте э, приступим. На чем мы там остановились? Да, да, Барбари. Да, у нас черная смородинка от того же самого Ташпертпрома. Сослави, говоришь, посладки? Да. Ну, пока да, а да еще рецептор работает. Пока водка как как-то решали накрасить <смех> Вот, <смех> водки бы пофтали, а потом бы и вкусом уже бегал. Нет, вот как-то вся одинаковая. Здесь 40 градусов. А, все, все бутылки, что у нас сегодня на обзоре, они 40 градусные. Везде... Погулял с там, Они пиликают. Там нет цвета, как Вот, грелось. О, по, блядь. Я тебе говорю, проверь. А как а я проверил? Ты а глушитель, в сущности, Ну, на стакан там побольше. Нормальный вообще. Чем а больше налета, тем больше выпито. Да? А нет, я тебе говорю, что как бы... В купажирку пойдем. А да, проверять. на купажирку на проверим. Но, наверное, там что-то останется. Ну как пойдет? Как пойдет. В общем, давайте пробовать. Тестим тестим. Ну-ка. Это черная смородина. Ну, пахнет вкусно. Главный цвет. Цвет какой бледненький такой бледненький. Бледненький. Да? Предыдущий. Кто-то вы убрал, я полагаю. Или нет? Да, ты убрал. Морозиться. Отмораживаться. Попробуй? Давайте. Давайте вернем. Как здорово, что все мы здесь сегодня напились. Ну, слава сразу пошла. Ну, она пошла вместе со скрытом. Да. Самоёггода не очень так ощущается. Вот так вот чисто по запаху, давай сразу вот шуба-то. и четвертую? Да, и четвертую, пятую, и, и наливай шестую и четвертую. 6.1.3.2.0. Чуть... Просто вот я тебе хочу донести, что... Черноклодкой больше отдать? А Черноклодкой да. больше отдает, она больше ощущается. смородина? Потом ароматизатор, черная смородина. Фатары, походу и даже что сморода. Походу, по-другому на и то что Свет хороший. Свет хороший. Ну свет. Ну, дожди, за свет Правильно? Свет может быть любым, там, этот колер может быть любым цветом дать. будет, конечно, разбивать вообще-то голову. То, что, давайте еще что-то пробовать. Это нон-стоп музыка, громче. Time to kill. Time to kill. Чего у вас? Время убивает. Время убивает. Сейчас мы тогда этим уберем, морозится. А что ты сладкую-то вторую-то брал? Мы же первую допили. Ага. Все, он попозже достанет Что Там чоклая такси, которая. Давай, давай сначала выбьем, потом скажем, есть лимон, а потом прочитаем, что там есть. Давай, давай. Первая такая должна быть. Смотри, вот даже бьется тянется, все да? Все тянутся, да, сахара везде хорошая. Посмотрим последняя, как без всего готов. Да последняя может быть вообще крайней, потому что Зеленов сказал, что придет, сумерен. Часа и через и полтора, когда будет уже неинтересен и не Ладно, пока папа там Шаду должен принести, пятую из всей коллекции. А ну что, должно прийти? Паша сумерен. Ага. Ну он никому не должен, он приходит на место себе. Да, да, когда хочешь, да. тогда и приходит. Да, когда, кстати, кот, ёпты. Да, надо, кстати, подумать, может он реально в год кота родился, или с кота, блядь, с таким отношением нахуй к жизни. Мне кажется, если бы я хотел висеть какому-то мужику на лицо, то именно ему. Я, я думаю, у меня лучшая перспектива, наверное, Малышеву. Гораздо интереснее, если бы я чем вот так вот сейчас, да да А там на даче, нет, там на даче, нет. От да У нас Бабаха не знаю, водяры. Паша, бля-дь, кастинг-кактёр. Ну, короче, в общем это. Ну поэтому все мне тоже куда-то. водку делаем. Yeah. Берем хотя бы три разных ценника. Самая дешевая, там 240, да, сколько сейчас там три Условно 800 и там, что там поблизости есть, но 10% будет абсолютно одинаково все. По твоему. Да я тебе говорю. Не, дешевская вот, ну, 6... будет, конечно, там все ухрадавать, немного, и... счет разная, там, что такое. Вот. не будет, есть, она все же... делается на одном спирту. Бри это все, что альфа есть, там, гамма, бета, все, это херня полнейшая. Вот себестоимость этой водки, реально, сейчас рублей 20. 20 рублей бутылка. Реально. Ну я тебе говорю. Ты переплатил, водишь. Не в тот смысле, любой водки 20 рублей бы тут. За короче. Да. Имеется в виду себестоимостью вообще. Даже совсем разливается. Я учитывал для своих, да, я же делал настойки, но кому ты это рассказываешь. Дело-то не в этом. Дело в том, как ты про продажу. Продать это ж пиздец, как важно. Ну тебя вышло сколько там. Продать это что? 180 смысла больше, блин. Естественно, естественно. Потому что ты тоже вкладываешь в труд в продать. Четыре тысячи человек делают труд, труд продать татарскую водку куда-нибудь в эти Я скажу, вот самогон, например, получается где-то тридцать рублей 0,5. Вот много это, знаешь, и Это мы покупаем, ну вот, например, я покупаю сахар, водичку ставлю, дрожжи, вот это все высчитывается, получается тридцать рублей где-то. А, я считал свои же спиртовые настойки. сто двадцать, блядь, сто пятьдесят, самая дорогая, где-то были видные манго. Я понимаю, суть не в этом, суть в том, что ты эту водку покупал, даже спирт-то покупал, если ты его сам сделаешь, это да будет еще в разы дешевле. понимаешь? Mm. Я тебе объясняю, что вот даже вот так, если я тебе говорю, что 30 рублей 0,5 стоит самогона. Ну вот. ты 50 канистра водки вкусим. Откуда вы Ты водку уже брал канистр? Нет, я все равно спирт и брал. Ну вот спирт, я вижу. На глаз поставил. Ну вот и говорят, mm. mm. такой богат. Если ты будешь дать самого. Я тебе объясняю, что если ты будешь, вот, допустим, дай самогон. Нет, нет, вот они тебе что объясняют. Я тебе давлю, что ты могу, продавать. Нет, я тебе объясняю, что к чему? Что почему себе стоимость все 20 рублей? То же самое, что ты вот самогон выгодишь. Это ты берешь э, сахар покупаешь в этом, не, не где-то по закупке, понимаешь. Те же дрожжи ты покупаешь в магазине. Ну 30, ну максимум 40 рублей получается, 0,5 стоит у тебя будет. Ну yeah, Суть не в этом, я тебе объясняю, что к чему, как получается, вот эта водка, я тебе говорю, себестоимость 20 рублей. Любой вот, абсолютно любой. Бля, тогда из наших нашими я можно по 20 рублей водярожжать нахуй, бля, неделями нахуй. Вот это там и есть. Ну вот, давайте закончим все-таки объективное мнение насчет... Может, что за путешкая чтобы не пили? Ну? Давайте Правильно. цены поднимем водкой. Да, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, ну вот, вот, может быть, ну как бы имеется, ну, 5, меньше, 230, так, То да, этого точно было. Люди да, пили так, так, так, так, так, так, так, так, так, да, и подытожим по ней хотя бы, да? Нашим... Это лемон тру? Лемон? Ну насколько тру, не тру. Ну, она хотя бы прозрачная, она хотя бы тянется. Вот так вот посмотришь на свет, Ваня, ну, ну подними на прожектор, сам посмотри. А там нет лимона. не Ни корки, ничего, ни остатка. Ну бля, ну пиздец. Пахнет ягоды, но совсем не тру. Коркой, коркой пахнет. Не даже. Я говорю, что все одинаковые. Да, ну вот, вот сейчас, сейчас вот. Нет, ну погоди, слиза все равно как минимум два технические Технические не технические брови, которые можно разговать. Но... Техна же не пьют тоже. Там, я, я понимаю, парень, я тебе объясняю, что. А все это, это бренды придуманы вот это альфа, а что? А какой еще есть? У нас? Экстра. экстра, экстра, альфа, люкс, да. Вот, все это, и, это, это все одно и то же, абсолютно одно и то же. Просто я тебе. Качество что... водки, наверное, да? Просто. Да и водки. Ну как ты? Производство, качество? может быть, нет Ну а что, ну по вкусу они разные, но то планет, что пьется одна. Нормально пьется, а вторая вообще без как бензин, хлестае же против нашли. Ну я тебе объясню. Я хорошо, я тебе объясню, что к чему смотри. Как бы, это не то что дешево. Вот, Вспомни, вот, ты пил вообще... -то да, да, про, за 20 30, 30. 30, У нас, к примеру, продавалось в одном месте, ну, в саду, продавалась в одном месте за 16-18, за 22. В одном месте. Но это не объем, да, разница была. Не объем. Да, все прикол. Как мы, предполагали. Не, не, не. Короче, где больше димедрола добавлю? вот и все. Пошли по стопам. Базаки 9. Удачи. Да, да, да. Нет, я тебе говорю, что вот такая тема была у нас. Брали у них, как бы, 16-18-22 стоило. Причем водка, как бы, вкус у нее абсолютно... Какая-то меткий столь, что это всё в рубли пошло? Воздух об этом, всё-то. Может, всё поспорить? Вот одно видео посмотрел, кто готовил эти какого-то за 2000 эти... Новогодний стол. Это вот единственное, где Паша меня не подвел и был оператором. Это единственный его случай, блядь, мы отработали и работали, работать, блядь. По-моему, восемь часов, блядь, снимали это все. Нет, это вот, мне это интересно, а это Ни О чем? Это все ни о чем. мы с тобой снимали сколько? Пришёл к тебе в десять, блядь. и только, бляд под полночных выпалленных, врачком, блядь, вообще просто никакущий не нахуй. Сейчас только 3-3 банка, еще ушли самогоны, наверное, наберись. Самогоны, наверное, на стеке, было. Ну да, вот все, вроде все, все влезаем. Давайте, как будто мы это не пробовали, потому что я хуже знаю, с все схожу две памяти. А, Лемон? Лемон, Лемон, давайте, дамы и господа, тот же самый, как будто уже ни разу не пробовал. Тот же самый, Лемон сейчас будем тестить, да, как он? Как он вновь? Мне бы этот прибор из фильма «Люди в черном». Допустим, все, что было до этого, а может этого ничего и не было. Всё... Потому что они не люди все. Это все хуйня тупая. Не судил, но осуждаю. Давайте попробуем. Тот же самый э, производитель Танспектром, тот же самый завод Татарстан. Граф Людов теперь они как. Почему -то делает Татар тоже? Татарий. То -то, Хуй его знает. Может русские приезжают, просто вот именно. Э, хри Христиане делают водку. Же, блин, интересно, вот как можно мусульманам делать водку? Ничего -то. -то? можно делать мясо, но его не есть тоже. Почему? Да, это, да, работа, это. Да. Ну, это работа, это работа. Ну-ка. Ты думаешь, может, не Аня? Ну, не тут то Пока Аллах не видит, подключить да можно? Да, тогда, да. Жрутые, Аллаха взгляда самые потолки. Зеркалами вниз. То есть Аллах смотрит на себя, то есть наружу. То есть ты не зеркалишься, да, то есть... Как дико будет выглядеть за комнатами, просто зеркалами внутрь. Ха-ха-ха-ха. Чисто водкой покрыть. Мы сделаем небольшую приостановочку. Если опять курить надо дичь. С блоком приходит, вот да, она вот вот, вот она подтаяла, вся граф ледов в одинаковой в бутылочке. В форме. В бутылочке, одинаково удобная для и женглежа и проникновений, и нападений, блять, с нее очень даже легко сделать розочку, легко, удобно, безопасно, сука, это все преимущества, потому что лимон сука, нас до сих пор ёпта подводит по всем параметрам, Он, вот, вот это разочарование, но мы не лимон. Лево на вечер, да. Ну давайте, мы на вечер, мы на, на вечер. Мы на вечер? Мы на вечер. Вот например, почему мне не нравится самогон конкретно, мне не нравится просто его, вот именно конкретно самогона. То, как варит, тоже не, по-разному валят, там тоже напичкают на, на чем-то по-разному. Подожди, магия, я тебе скажу, э -э не вот именно так, конкретно самого самогона, ну конкретно, как, как его валят? Задача одна, пока ты сидишь, ты трезвый, только ты встал, все, башня слетает, ноги сразу разные, стороны. Не, я тебе скажу. На моей практике только так вот если могу развивать. Он вот так на меня действует. Ну когда сидишь трезвый, блядь, только встал все. Где-то -где -где частина поймать где куда-то потащило все. Короче, я тебе скажу вот насчет самогона, а те скрывают. Вот ну, я бы чистый. Самое важное, Это чего? понятно. Но я тебе говорю, что все равно он как бы вот мне не нравится после вкуса. Конкретно наше вот это. А вот, знаешь, есть запах, у вот него такой противный. Вот да. Такой, да, не то, что запах, вот конкретно после вкусе не нравится. Сейчас вот мужики у нас как бы упоминались, да, научились <связываться> делать его именно самогон. Я тебе что не про не про спирт. можно сейчас рифицированный спирт выгнать. Ну, как бы с колонной там можно спирт выгнать без проблем. Даже 96 градусов можно выгнать. Максимум 76 мы гнали находим. Дальше не получалось. Ну вот, я не говорю, это Потому что блять уже понимаешь пока стоит брага там у тебя весь балкон в браге даже он на брагу перегнал чуть-чуть там посуды там уже это водка ну как бы там 60-70 градусов тоже. если еще раз перегнать то ну, да, что там получится там 2 литра там знаю, с бочки тебе это невыгодно не ну все равно имеется в виду суть -то не в этом можно сейчас выгнать даже спирт 96 градусов ну вот есть колонны которые там очищают там все это делают короче причем ну реально будет спикнуть сам натуральный и причем без, без вкуса без всего и такое знаешь ну, ну правда блять не очень чистый конечно да но ну я тебе говорю что и потом его как настойку там как ну, бы как водку можно там Ну разносит. это классно на спите конечно да да да не я тебе скажу суть не в этом суть я говорю вот, того что как, как то как таковой самого, ну вот э, мое понятие я говорю что мне не нравится вообще как бы как ну как вкусовой его этот, вот после вкусия конкретно так ты пьем ну, что-то помягче просто Васильевич, а потом уже похуй, человек настал савить. Это нормально, да, Сейчас как слеза с тобой. Давайте. Да, ну пахнет отрастительная, конечно Супер. Я понимаю, почему ее не берут без акции. Контрактивная. О, доехала для стопа наконец-то. Какая водка, не вот кандидатина? У твоих подельников. А я отцаску беру, а хуй вообще, блядь. Хоть скупка на межрегиле. Вот. Просто облитаю... Водка размер хороший, Хватан. Хватан. Водка о 400, наверное, 50 рублей. Не стоит. Приемлемо. Вот это шанс. Вот ей 200 50. рублей, да, цена нахуй. Да, бля. 350, блядь, э, стоит. Ну, там без всяких фактов, без всяких у Не рекомендую. Вот серьезно, вот чисто ледок. Какую вы, вы на... Дай ⁇ т Паш, не дойдет, блядь, принесет ли он э, еще графвидок лайк? Она лайт, 35 градусов, что ли? Нет, нет. 38. <свят> там есть один секретный ингредиент. Такой. <свят> <свят> <спяну>, Спит ее, то, что ли? <свят> вот. Это. Я не скажу. Вот, он, наверное, не дойдет. Вот, ну не суть. Она должна быть пятой в этой линейке, но, блядь, ну это пиздец, ну серьезно. Докинешь потом. вот это давай, это у вас. Ну ты, блядь, трэш. У меня так. Хутка. А противненькое вот, вот, вот. Хует, там, блядь. вот ну, честно. 40 градусов вот тех, вот трех. Нет, я, я тебе говорю, что там не 40 градусов, Я говорю, вот там проверить, просто ради интереса. Все, мы закончили с тестом. давай возьмем, в одном ценнике, блядь. Ну, давай в одном ценнике, блядь, возьмем 5 водок. И ты поймешь, что они все не, не одинаковые, Егор. Я тебе скажу, это все бред. Я говорю, для меня все, вся водка, в принципе, одинаковая. Я тебе говорю, что. Абсолютно вся. Вот такую я не пью. Нет, есть какие-то вкусовые эти? Ну как бы. Добавки, да. да добавки. Добав... Ну не то что добавки, не а. Вивайте, я вкуса, да, всякая ведь. А так вот, знаешь, вот, что царскую я пью, что тундру пью. Почему они на новом заводе делают, что Царская, что Тундра, по-моему. Тундра, татар. Татарская Санкт-Петербург. Да? Санкт-Петербург. Тас, а, та... да? Ну, короче, суть не в этом. Судя говорю, что для меня вот, разница, не живешь, не живешь. разницы особо нету. Какую воду купить? Я тебе объясняю, что. Ну, это бред все. Я тебе объясняю, что. Эффект ее... один. Да? А вот, ну, восприятие этого. -то, вот, вот. то, что ты потребляешь, это уже другое, да. Вот в свое время у нас, короче, у меня в подъезде. У знакомых они гнали самогон. Причем на апесиновом коллекции. Коки ее тоже жили. На... Дверь отдельно, такая в гриб, чуть-чуть маленькая кошка. У нас нормально было. У нас, короче, причем мы настаивали на апельсиновых корках. Вот такой самогон. Он был такой не светлый, он опухол. Самато чуть-чуть. Такой немножко каищеватый даже был. Скажу, вот такой самогон был. Вот именно самогон. мне он понравился, я до сих пор его помню вкус. В вершине самогон ничего не будет. Вообще похмелье вообще никогда не бывает, нормально. Туда нечего мешать, -то, все, на ту продукт просто дефект вот, брожения, потом просто перегонки и все. Хотя у нас же был ролик на самогон. А ты брал самогон, что ли? У нас был же какой-то там какой-то клубничный. Не помню такого. Ты Егор, наверное, не с нами это делал так? Нет, э, он точно был, по-моему, тоже еще был, там, через него один какой Мы да же не самого, но спирта все гнали с тобой. А Нет, я, не помолю. Был самогон от Эдика БКП сам... может был самогон, БКП может быть. Был. Что-то Через паницу я сам не беру через кого-то. да? там как да, вот я просто... Ну только я потом завощаешь, потом я не знаю. Я сам не беру, через ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, да, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, тоже, блядь. Сидишь-сидишь вообще, бла бла бла бла ладно, ладно, ладно, На ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, на стадионе Шарки этот пиво-пробот, а ты тут ебануть этот самого на я Пилор, еще и пиво хочу поставить уже попробовать. Это все не сложно, блядь, там недорого. И да, заморожки, да, за время, блять. Да, да, да. Да, желание главное, чтобы было. Вы временно, да. Перепуль. -то, -то, я я <с тоже тогда не пил, но я тебе объясняю, что суть не в этом, суть в том, что когда вот не пили, когда нельзя было купить это. А советский человек ему надо. Да. Праздники раз, обычно бурбальза, когда, блядь, перед праздниками, перед Новым годом в каких хуйня, там блять. В майские праздники там эти. Ну как тут? Это, это Майна 9 мая, блин, как, как не выпить? Ну, Дично. Это Егор, у тебя пишет, что там все? все? А? На паузу нажать? Я вода уже ты идешь в А? Вот без, без ворожки, так А что, А не Ну это вот новогодние. Лимон, лимон у тебя лежит уже полгода, ебать. Ну и что, давай сейчас наценим. Это ну, на... а, а что внизу? А что, это имбур... лимон имбирь. А -а -а. Ну да, конечно. Ты тебя тебя выцелить, в, не, не в таком состоянии?